Сорт острого перца халапеньо кончус. Этот перчик относится к виду капсикум ану Это высокоурожайный сорт с очень крупными плодами. Они бывают очень и очень крупные. Смотри, какой размер плодов у них. Даже в зеленом виде они очень очень крупные. Посмотрите, сколько здесь плодов созревает этот перчик. Вот зеленого цвета вот такого до красного, с таким постепенным, постепенным переходом. И уже полностью зрелые плоды становится темно-темно-красного цвета. Очень высокоурожайный сорт, острота такого перчика от 3 до 3000 тысяч скобелей, это слабо-острый перец холопенью. Срок созревания у такого сорта от 110 до 120 дней. Высота куста может колебаться от 40 до 50 сантиметров. Этот сорт имеет такой вкус, как у халапене, только более-более насыщенный, с фруктовой ноткой. Эти перчики можно употреблять в пищу, как в зеленом виде, вот таком вот, так и полностью зрелом красном. Полностью созревший. Сейчас я вам покажу, как он выглядит созревший вот кустиками тут есть пыль вызрели уже вот такие вот красном цвете О, вот такой вот перчик Ой. спелые трючки халапеня имеет более насыщенный вкус они сладковатые и имеют уже максимальную остроту они имеют небольшую сладость и небольшой фруктовый аромат. Очень хороший, очень плодовитый сорт. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах. В теплицах кусты будут гораздо выше и, соответственно, плоды будут намного крупнее. Вот такие вот плоды можно консервировать, когда они еще не полностью созрели, до половины зеленые, до половины красные. Очень красиво смотрятся в банке. Очень вкусный сорт. Его также можно выращивать у себя на подоконнике в горшках. Этот сорт многолетник. Его можно выращивать до 5 лет. Ну, желательно, конечно, каждый год обновлять кустик. Либо подрезать его, либо полностью по новой высывать семена. И будете получать шикарный урожай. Вот такие ребята красавцы. Посмотрите. Переспроса бесподобный. Просто. О, такая красота. Советую выращивать себя дома, и он обязательно вам будет давать большие урожаи.